Всем привет, ребята, с вами Владислав, вы на канале Мастер Джелло, и сегодня я хочу поведать, что произошло в игровой индустрии за последнее время. Обязательно прожимайте кнопку подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить видео, ставьте лайк, если понравится ролик, присаживайтесь поудобнее, и мы будем начинать. Польские студии Rift Game и Money Dev Studio анонсировали новый проект. Это приключенческий боевик с элементами выживания No Man's Island, в котором нам предстоит оказаться на таинственном острове, где нет людей, зато хватает самых различных монстров. В изометрической выживалке разработчики не готовят нам никаких четких инструкций. Нам предстоит искать ресурсы, создавать инструменты и оружие, ловить рыбу, заниматься сельским хозяйством и строить себе дом, а заодно сражаться с враждебными существами и раскрывать тайны острова. Даты релиза у No Man's Sky пока нет, но демо-версия игры уже доступна в Steam. На ранних этапах разработчики обещают показать два биома и два начальных уровня сложности, а к бета-тестированию приготовят 5 биомов и 5 уровней сложности. Создатели Call of Duty после недавней утечки начали все активнее тизерить следующую часть серии с подзаголовком Vanguard. Вчера разработчики опубликовали часть трейлера с самолетами, пролетающими над городом. Но помимо этого, они добавили особое победное завершение сражения в Warzone. И там можно увидеть советскую девушку снайпера практически такую же, что и на постере Vanguard. На видео мы можем увидеть, что боец стреляет и убивает одного из членов победившей команды, которая хочет покинуть поле боя королевской битвы. При этом оружие и форма снайпера подтверждают, что действие игры действительно развернется во времена Второй мировой войны. На соответствующий ролик опубликованный в твиттер отреагировала и Сэм Макс, Это одна из сценаристов грядущего шутера, которая в шутку интересуется, кто же этот таинственный персонаж. Хочу напомнить, что Call of Duty Vanguard, судя по всему, должны полноценно анонсировать 19 августа. Создатели Hunt Showdown начали тизерить грядущее событие под названием Light The Shadow опубликовал мрачный и довольно жуткий трейлер. Пока что подробности об Иванте не раскрывает, но Steam разработчики предлагают вот такое описание: Охотники в баю грядет что-то новое, уже скоро вам придется выбрать свой путь. И именно он определит вашу судьбу в баю. Какой выбор вы сделаете? Пронзите тень или разрубите тень? Что ждет вас на этом пути? Возможно, здесь вы найдете подсказки о своей судьбе. Там же авторы предлагают два абзаца о тьме. Охотникам, желающим пронзить ее, нужно обладать метким глазом и львиной храбростью. А коренные американцы, столкнувшись с новой угрозой, будут вынуждены нещадно рубить тьму до самого ее конца. Само событие Light The Shadow стартует 25 августа и продлится ровно 4 недели до 22 сентября. Forza Horizon 5 на всех скоростях мчится к ноябрьскому релизу. А разработчики и журналисты показывают, насколько красивой получилась игра. В сети как раз появился свежий геймплей аркадной гонки на Xbox Series X и практически без комментариев. В ролике демонстрируют возможности кастомизации автомобилей на примере прошлогодней Toyota Supra, поездки по пляжу вдоль океана, езду от первого лица и конечно же гонки. Релиз Forza Horizon 5 состоится 9 ноября на Xbox Series и PC, игру можно будет запускать 4К при 30 FPS на Series X или же в режиме с поддержкой 60 FPS. На Series S, к сожалению, гонка будет идти только в Full HD при 30 FPS. Недавно разработчики представили карту игры, действие которой развернется в Мексике, и рассказали о различных регионах. DICE выпустила короткометражный фильм «Исход по Battlefield 242, который раскрыл грядущую игру с неожиданной стороны. В ролике показали ирландца, одного из героев Battlefield 4. Девятиминутный ролик раскрывает завязку игры, где таинственный Ос пытается развязать войну между оставшимися государствами. Однако его планом теперь пытается помешать ирландец. Он хочет остановить назревающую мировую войну. Персонаж будет доступен на релизе, а оформивший предзаказ получит специальный наряд для него. Сейчас DICE раскрыла лишь половину специалистов, остальных должны показать к релизу 22 октября. Ведущий дизайнер архитектуры PlayStation Марк Церни назвал SSD, который он выбрал для расширения внутренней памяти консоли PlayStation 5. На прошлой неделе бета-тестеры получили новую версию прошивки PlayStation 5, которая, помимо всего прочего, разблокировала слот M2 для расширения внутренней памяти консолей. Совместимые устройства уже представили компании Seagate и Western Digital. Церни выбрал SSD от последнего с радиатором, который доступен в трех вариантах – 500 гигабайт за 140 долларов 1 терабайт за 250 долларов и 2 терабайта за 430 долларов. Его скорость чтения достигает 7000 мегабайт в секунду. Характеристики совместимых SSD и инструкций по их установке можно найти на сайте поддержки Sony. Напиши в комментариях, ждешь ли ты новый Battlefield и что ты от него ожидаешь. А на этом у меня все. с вами был Владислав, до новых новостей.